Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить капкейки с надписями Love is. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для капкейков мне понадобится 100 грамм сливочного масла, 100 грамм сахара, 140 грамм муки и здесь же пол чайной ложки разрыхлителя и 2 яйца. Соединяю масло и сахар. Для того, чтобы придать немного цвета и вкус моим капкейкам, я добавлю столовую ложку уваренного Пюре клубники. Добавляю по одному яйцу и продолжаю взбивать. Всыпаю муку с разрыхлителем. И тщательно перемешиваю. Все тесто готово. Оно довольно густое, распределяю по формам. У меня формочки усиленные, их можно ставить просто на противень, без формы. И примерно по одной столовой ложке. В духовке тесто равномерно распределится. Данного количества теста у меня хватает на 8 капкейков. Соответственно, если вам надо больше, то необходимо по специальной формуле рассчитать. Это все возможно. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. И отправляю выпекаться примерно 15-20 минут. Прошло 20 минут, капкейки готовы. Оставляю их остывать. Для шапочек в капкейке я буду использовать лимонный крем, он у меня уже готов. Здесь он делается на заварной основе, очень просто и быстро, причем он плотный и устойчивый. Ссылочку на этот крем я оставлю под видео в описании, и количество ингредиентов будет у вас также под видео в описании. У меня уже готова вафельная картинка Love Is, всеми известные любимые жвачки с любимыми определениями, что такое любовь. Мне понадобится мастика, ножницы и декор гель. Мастику раскатала, вырезала вафельные картинки. И у меня есть вот такая вырубка. С помощью нее я делаю 8 основ. Теперь декор гелем смазываю мастичную основу и наклеиваю вафельную картинку. Все это вы можете купить в кондитерских магазинах. И наклеиваю сверху. Для большего блеска сверху я также покрою декор гелем. Убираю лишнее. Готово. Для отсадки крема я буду использовать мою любимую насадку открытая звезда 1М.